Итак, уважаемые слушатели наши пациенты и родственники уважаемые коллеги мы открываем очередную школу для пациентов и их родственников и сегодня тема пойдет о профилактике осложнений противополечения. и конечно немаловажная роль принадлежит в сопутствующей терапии по профилактике нейтропении что же нужно знать пациенту первое на чем хочется остановиться это сказать то что любая химиотерапия имеет осложнение и как правило осложнения а имеют практически все противоопухолевые химиотерапевтические препараты. Например, это могут быть осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, видите, тошноты, рвоты, поносов. Причем частота это может быть достаточно высокая, до 90 процентов случаев. Может быть изменения со стороны внутренних органов, со стороны печени, почек, сосудов, со стороны сердца. И такая токсичность уже называется гепатотоксичность или токсичность кардиоваскулярная частота составляет до 50 Могут быть и изменения со стороны дыхательной системы, со стороны нарушения, со стороны органов, осязания, зрения, может быть со стороны опорно-двигательного аппарата. Тоже нередкие эти осложнения, где-то у четверти пациентов могут наблюдаться. И, конечно, наиболее частое, частое осложнение химиотерапии – это гематологическая токсичность, и она проявляется в виде изменений со стороны крови, связанных с тем, что снижаются показатели, показатели крови, что является препятствием для продолжения терапии. И частота таких осложнений гематологической токсичности она составляет до 90% случаев, и некоторые режимы химиотерапии осложняются практически в 100% это в случае. То есть милотоксичность или гемтологическая токсичность – это та токсичность, которая подразумевает повреждение костного мозга, там, где как раз созревают форменные элементы крови. И она сопровождается снижением форменных элементов крови, числа, снижением числа этих форменных элементов крови. Это могут быть снижения как лейкоцитов в первую очередь, чаще всего это наблюдается осложнение, снижение уровня тромбоцитов, эритроцитов в перифической крови. И, конечно, наиболее опасным и частым проявлением гематологической токсичности является нейтропения. Если посмотреть, насколько часто мы встречаемся уже вот с тяжелыми осложнениями, с тяжелыми нетрепениями, то обратимся к одному из клинических исследований, которые были опубликованы. Это исследование касалось лечения больных раком молочной железы. Больные получали предоперационную химиотерапию, достаточно интенсивный режим, включающий и цитостатики, то есть химиопрепараты, и таргетную терапию. Так вот, нетропения уже третьей, четвертой степени достигала 25% случаев. То есть та нетропения, которая требовала к себе очень тщательного внимания, мониторинга и, как правило, лечения пациентов. А вот фибрильная нетропения тоже достаточно грозное осложнение, о котором мы еще позже несколько поговорим, составляла 16% случаев. Случаев. То есть эти осложнения, они достаточно часто, и особенно обращая внимание на осложнения 3 четвертой степени. Чуть позже мы остановимся, что же такое 3-4 степень. Как может проявляться нетропения, фибрильная нетропения? Как может заметить пациент, что что-то произошло в его состоянии, отклоняющееся от нормы? Первое, чем может проявляться нетропения, это может быть лихорадка. Я говорю о тех проявлениях, которые мы еще не касаются показателей крови. Лихорадка, повышение температуры. У пациента могут возникнуть другие инфекции. Это может быть и грибковая инфекция, это могут быть изменения со стороны дыхательной системы, могут быть пневмонии, может быть увеличение лимфатических узлов, может быть инфекция со стороны кожи и слизистых, могут быть атипичные инфекции. Почему это происходит? Потому Потому что на фоне снижения показателей нейтрофилов снижается иммунная защита организма, и та инфекция, с которой мы всегда существуем и находимся в обычном таком содружестве, она поднимает голову и становится абсолютно патогенной, и может вызывать тяжелые воспалительные реакции. И Изменения со стороны органов и систем, вплоть до септических осложнений, которые являются жизнеугрожающими, вплоть до негативных ответов. И как оценить степень тяжести нейтрофилии? На сегодняшний день существует шкала степени тяжести нейтрофилии по Всемирной организации здравоохранения. Это 4 степени. И первая степень это наиболее легкая, когда число нейтрофилов достигает пол полутора тысяч. Вторая степень это уже тысячи нейтрофилов. А вот третья-четвертая степень, о которой мы говорим, что она уже относится к более тяжелым осложнениям гематологическим. Здесь уже четвертая Число нитрофилов может быть достаточно низкое, 500, а вот меньше 500 – это уже четвертая степень. То есть вот по уровню нитрофилов, по анализам крови, мы оцениваем степень тяжести нитропинии. Что же такое фибрильная нитропиния? Следует запомнить, что в определение фибрильной тропении входят два основных показателя. Первое – это должно быть повышение температуры. Повышение температуры тела, которое определяется в акселярной области, и температура тела повышается выше 38 градусов по Цельсию. Причем эта температура должна иметь стойкий характер на протяжении часа И при этом еще должно быть второй компонент Это снижение показателей крови со стороны числа нейтрофилов. Абсолютное число нейтрофилов менее 0,5 на 10 в 9 степени на литр То, что написано вот в клиническом анализе, анализе крови Почему же фибрильное нетерпение столь опасно? Почему мы говорим об этом состоянии, что это состояние требует госпитализации, требует назначения сопутствующей терапии? Возвращаясь к тому, что я уже несколько раньше сказала, что тогда, когда количество нитрофилов снижается, иммунная система организма она становится более ослабленной, и та та флора, с которой мы постоянно живем, те бактерии, с которыми мы дружим, если можно так сказать, в, теч в течение жизни, они становятся достаточно агрессивными и могут привести к воспалению. И свидетельствует высокой температура, свидетельствует уже о наличии инфекционного процесса. Причем, если не лечить фибриллинную терпению, то а, до 50% случаев может... А, заканчиваться летальным исходом. Достаточно серьезное осложнение. И на что стоит обратить еще внимание? Вот на этом слайде написано, насколько часто... Отмечается смертность от нитропении, от фибрильной нитропении и от нитропении в целом, в зависимости от степени выраженности нейтрофилов и на фоне фибрильной нитропении на основе клинических исследований. Это ретроспективный анализ, проведенный не у нас в стране. Здесь проанализированы более 40 тысяч пациентов из 115 центров. И вот это исследование показало, что наиболее Частые летальные исходы наблюдались у той группы пациентов, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания. Такие заболевания, как сердечная недостаточность, как заболевания со стороны печени, почек, легких, изменения со стороны эндокринной, эндокринной системы сахарный диабет, это нарушение мозгового периферического кровообращения, анемия, тромбоэмболия легочных артерий. То есть достаточно серьезные заболевания. С одной стороны, казалось бы, они могут являться противопоказанием для проведения химиотерапии, но с другой стороны по жизненным показаниям многие пациенты получают у нас системную противоопухолевую терапию и сопутствующие заболевания, они не являются абсолютным противопоказанием для проведения противоопухолевой терапии, но тем не менее мы понимаем, что это отягощающий фактор. И тот фактор, когда у пациента фибрильная терпения плюс тяжелые сопутствующие заболевания, конечно, мы об этом помним, что это достаточно грозное осложнение. И пациент, начиная противоопухолевую терапию, обязательно должен информировать своего лечащего врача о той патологии, которая у него есть, какие препараты получает он по поводу сопутствующей патологии, когда были последние обострения, и тогда уже можно предполагать, как себя вести в случае, в случае нежелательных явлений. И что ж, обратимся все-таки к нейтрофилам. Что же такое за форменные элементы и чем они важны для нас? Нитрофилы, еще раз повторю, это форменные элементы крови, белые крови, это разновидность лейкоцитов, и основная их роль – это защитная, это поддержание нашего иммунитета. Нитрофилы защищают организм от чужеродных агентов, как от токсинов, от вирусов, от бактерий, от наших собственных клеток, которые уже отмирают и которые находятся в нашем организме и требуют, требуют своего его уничтожение. Вот посредством фагоцитоза происходит реакция и избавление от ненужных абсолютно клеток и от токсинов, от вирусов, бактерий в нашем организме посредством нейтрофилов. И понятно, когда число этих нейтрофилов становится меньше под воздействием химиотерапии, то, конечно, защитные силы организма, они снижаются, иммунная система не столь активно реагирует на такие вот изменения как воспаление, как наличие бактерии, и здесь может быть, конечно, уже возникать и серьезные осложнения. Что происходит в костном мозге, когда мы назначаем стимуляторы кроветворения? Если мы обратимся вот к этой такой красивой картинке, то мы здесь увидим, что первое, все форменные элементы крови, они развиваются, их синтез происходит, созревание их в костном мозге из клеток предшественников – на поверхности которых существуют определенные рецепторы. И у нас есть наши естественные рецеп... факторы, которые стимулируют переход этих предшественников клеток уже в зрелые клетки. А посредством назначения уже стимуляторов кровотворения мы поддерживаем этот процесс и таким образом переводим клетку-предшественницу в более зрелую клетку и выброс ее уже в периферическую кровь и в дальнейшем ее функционирование. Если вот посмотрим вот на этот слайд, он достаточно такой большой, громоздкий. О чем он говорит? Первое, о чем он говорит, это о том, что все у нас вот кроветворение, созревание форменных элементов крови, оно происходит из родоначальницы такой гемопоэтической стволовой, из гемопоэтической стволовой клетки, из которой посредством вот Последовательных вот, различных реакций происходит созревание либо лимфоцитов, либо моноцитов, нейтрофилов, либо тромбоцитов, эритроцитов. И все это идет вот, из единой гемопоэтической стволовой клетки. Понятно, как видите, этот процесс достаточно большой. Он а, претерпевает несколько операций. И повторяюсь, здесь вот, происходит все это естественным путем, но внедряется химиотерапия. Она нарушает этот процесс. Воздействие, воздействие снижая естественно гемопоэз, и нам нужны какие-то факторы уже изне не колонии стимулирующие факторы. Что, делает, что делают колонии стимулирующие факторы, которые применяются для профилактики нейтропении, для лечения фибрильных нитропении? колоннестимулирующие факторы, они ускоряют время созревания нейтрофилов, укорачивают вот этот вот период до выхода их в периферическую кровь, до 5 дней. Таким образом, мы выигрываем время, то время, которое может быть достаточно важно для пациента, потому что, повторяю, снижаются иммунные защитные функции организма. И в это время та инфекция, которая наслаивается, и те изменения воспалительные, которые происходят в организме, они могут быть достаточно серьезными, жизне... угрожающими. И вот этот выигрыш во времени он является, конечно, весьма, весьма важным. На что бы хотелось обратить внимание? Как долго мы знаем о стимуляторах лейкопоэза и вообще о стимуляторах кроветворения? Оказывается, времени прошло достаточно много. Мы знаем о процессе о эволюции, и первые исследования колонии факторов, они произошли еще. теперь уже говорят, в прошлом веке, в 1987 году первые исследования были проведены. И, как видите, сколько изменений произошло за это время. В настоящее время практически все интенсивные режимы химиотерапии сопровождаются применением колонистимулирующих стимулирующих факторов. Для того, чтобы нам обеспечить адекватную дозу пациентов, для того, чтобы провести адекватное лечение пациентов, нам нужно еще сопутствующую терапию, в том числе и применение колонии стимулирующих факторов. И в настоящее время, повторяю, не только в клинических исследованиях, но и в реальной клинической практике пациенты получают ту сопроводительную терапию, которая, которая необходима. И что у нас происходит в настоящее время со смертностью на фоне фибрильной нетропинии с применением колонии стимулирующих факторов? Если вот эти данные, данные такие имеют собирательный характер на основе литературных источников, если была эра до применения еще колоннестимулирующих факторов, то смертность достигала, ассоциировалась с фибрильной нетропинией то до 10, примерно 10%. В авто, уже через десяток лет это было снижение до 2%. Сейчас где-то около 4,5%. Но мы так понимаем, что, конечно, это, возможно, связано с пандемией COVID-19, которая, конечно, внесла тоже свою отрицательную, отрицательную лепту. И обращаюсь к вам еще раз, наши уважаемые пациенты и родственники их, и коллеги наши, поверьте мне, вот то время, когда не было колонии стимулирующих факторов, кажется, что кому-то покажется, что это давно, поверьте, вот я это время абсолютно помню, и наши, нашим пациентам невозможно было что-то сделать, кроме назначения антибактериальной терапии, потому что этих препаратов не было в реальной клинической практике. Сейчас, конечно, мы можем себе позволить применять интенсивные режимы химиотерапии, потому что мы знаем, что мы всегда прикроемся сопроводительной терапией и можем пациенту назначить ту Терапию, которая которая необходима если случилось нетерпение, что же делать назначить кортикостероиды которые к сожалению до сих пор еще назначаются назначить иммуномодуляторы а может быть просто можно сидеть и ждать что думает пациент ну как вы думаете первое что Первое – это вы должны обязательно обратиться к своему лечащему врачу. Обязательно. Не занимайтесь самолечением. Это достаточно опасно. И а, какие основные опции идут для лечения нетропении, особенно фибрильной нетропении? Это а, антибактериальная терапия, потому что роль а, воспалительного компонента она достаточно высока и назначение колонистимулирующих факторов для того, чтобы стимулировать гемопоэз, который снижен на фоне химиотерапии, и ускорить время выхода нейтрофилов в периферическую кровь, выиграть время, которое является жизненно, -жизненно важным. Успех лечения, как мы знаем, он зависит от э, нескольких факторов. Первое, конечно, это должна быть обязательно выбрана та доза препаратов, которая необходима данному конкретному пациенту. Она должна быть оптимальной. Не может быть одинаковая доза цитостатиков в химиотерапии одинаково для всех пациентов. Она выбирается в зависимости от его площади тела, в зависимости от его состояния, от сопутствующей патологии, поэтому она может быть различной, но она она должна быть оптимальна для данного конкретного пациента. Должен быть полноценный режим химиотерапии. Тот режим химиотерапии, который показан для данной локализации, для данного пациента, для возрастного пациента или, наоборот, для молодого. То есть это, конечно, индивидуальный должен подход, но с учетом той локализации, которую мы лечим. Конечно, самочувствие пациента. Чем лучше себя чувствует пациент, конечно, тем результаты лучше. Но, к сожалению, в жизни бывает не все так хорошо. И пациенты, как правило, бывают те, которые нуждаются в химиотерапии, Да, зачастую они бывают в тяжелом состоянии, в средней тяжести состояния. Поэтому здесь уже в зависимости от этого решается, решается вопрос о выборе терапии ДУЗах дозах и применении, применении сопутствующей терапии. И, конечно, приверженность к лечению как доктор, так пациент в первую очередь должен тоже на себя возлагать ответственность за лечение и должна быть высокая приверженность к лечению. Что мы добиваемся, если все эти компоненты а, воедино воедино работают? Мы продлеваем безрецидивную выживаемость пациентов, мы продлеваем общую жизнь пациентов, мы сохраняем и улучшаем качество жизни. Как правило, химиотерапия нередко химиотерапия используется в распространенных процессах, и а, данный процесс нужно рассматривать как любое хроническое заболевание при неонкологическом процессе. Мы ведь лечим пациентов, не мы лечим, а лечат пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с изменениями со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой дыхательной системы, то есть различные заболевания. И мы, а что мы хотим достичь? Мы всегда хотим достичь качества жизни высокого, продления жизни и, конечно, так, чтобы длительное время это заболевание протекало без обострений. То же самое относится и к онкологическим процессам. И как мы можем добиться, если будем просто ждать? Можно ли просто ждать? Напомню еще раз, что если мы не будем оказывать помощь пациентам при фибрильной тропении, то смертность может достигнуть 50%. Это достаточно серьезная вещь. И что еще? Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, то, что если мы будем просто ждать, то мы нарушим доза интенсивность химиотерапии. Что это такое за определение? Доза интенсивность химиотерапии – это та доза, которую получает пациент в определенную единицу времени, например, в неделю, миллиграммы на метр квадрат в неделю. Если мы редуцировали дозу, либо увеличили промежуток между введениями химиопрепаратов, то доза интенсивность химиотерапии снижается. А вместе с этим снижаются и остальные показатели, ухудшаются результаты лечения. Повторяю, снижение может быть как редуцированной, редуцированной дозы, меняются цитостатические агенты. И а, все это ведет к а, ухудшению результатов лечения. Мы не добьемся тех результатов, о которых мы говорили. Ни улучшения безрецидивной выживаемости, ни общей выживаемости, ни в целом эффективности лечения. И все это приведет, конечно, к нелучшим результатам качества жизни. И когда это имеет особенное значение, сохранение интенсивности дозы, для, особенно это для тех пациентов, которые имеют опухоль высокочувствительную к лекарственному лечению. Когда есть шанс, когда мы можем абсолютно вылечить этих пациентов. А такие локализации есть, и их не так много. И сейчас с применением современной противоопухолевой терапии Таких нозологий становится все больше и больше. Но изначально всегда это, эти локализации были как лимфопролиферативные заболевания, как, например, опухоли, гермногенные опухоли, высокочувствительные опухоли, когда действительно можно достичь очень хороших, хороших результатов лечения. Поэтому доза интенсивности химиотерапии, та доза, которая должна вводиться в единицу времени, она имеет чисто практическое значение. Вставал вопрос, и, к сожалению, до сих пор есть пациенты, которые, даже доктора, которые считают, что существуют иммуномодуляторы, которые можно применить и профилактировать нетропинии, и, мало того, еще и лечить эти состояния. Так вот, на сегодняшний день нет исследований, которые бы показали эффективность Использование модуляторов при той нетропении, которая индуцирована химиотерапией. Поэтому вот то, что красивые коробочки расписаны красивыми, красивыми призывами, призывами, и которые говорят, что можно вылечить любое состояние, все-таки достаточно скептически относитесь к таким вещам, и каждый прием лекарств согласуйте со своим доктором. По поводу кортикостероидов, глюкокортикоидов, то есть гормонов, которые мы просто называем в своей реальной клинической практике, применять их или не применять? До сих пор многие, даже онкологи, назначают кортикостероиды для профилактики нейтропении. Что делают кортикостероиды? Они подавляют активность нейтрофилов и лимфоцитов. Это первое. Они увеличивают риск оппортунистических инфекций. И плюс они маскируют те проявления тяжелых осложнений, которые могут быть. Это и фибрильные терпения, это септического состояния перитонита. Следует сказать, что у наших пациентов, те, которые получают химиотерапию, многие воспалительные проявления и состояния протекают совершенно атипично. Не так, как у обычных пациентов. Потому что, повторю еще раз, химиотерапия, она подавляет иммунитет. И Здесь может быть и нет выраженной воспалительной реакции, может быть, нет высокой температуры, может быть, нет такого болевого синдрома, что может быть маскировать перитонит. То есть все может протекать достаточно скрыто, а применение кортикостероидов еще сильнее маскирует эти проявления. Поэтому назначение кортикостероидов не оправдано при профилактике нейтропении и при лечении нитропении и фибрильной, фибрильной нитропении. И на сегодняшний день вернемся к вопросу о колоннестимулирующих факторах, которые, какие колоннестимулирующие факторы на сегодняшний день есть. Первое, хочу сказать, как видите, названий достаточно много, они нелегкие для произношения, но они делятся на две большие группы. Есть короткие формы, которые имеют короткий период полувведения, полувведения поэтому они требуют более частого применения. Они применяются после каждого цикла химиотерапии и требует ежедневного введения. Несколько дней подряд вводится этот препарат. А есть пролонгированные формы. Эти формы появились относительно недавно, и эти формы они отличаются и по своему строению, они имеют более длительный период полувыведения, они могут вводиться только один раз после каждого цикла химиотерапии, и обладают, более эффективно являются по сравнению с короткими формами, что показало, показали некоторые исследования. Но повторю, что каждый колонистимулирующий фактор короткого действия пролонгированное имеет свое определенное место для применения в реальной клинической практике и применяются как те и другие стимулирующие факторы. И на основании тех исследований, а исследований проведено достаточно много, какие выводы были сделаны по первичной профилактике нитропении. Первое, что хочется сказать, что применение колонии стимирующих факторов для профилактики нетропении после проведения химиотерапии, оно имеет свое превосходство по сравнению с тем, если мы ничего не будем делать против плацепа. Снижается риск смерти при применении колоний стимулирующих факторов на 22%. Если говорить, сравнить пролонгированные формы колоний стимулирующих факторов и короткого действия, то можно в целом сказать, что несколько меньше было летальных исходов зарегистрировано в случае применения пролонгированных форм по сравнению с короткими формами. И следующее, если мы говорим о тяжелых нейтропениих третьей-четвертой степени и антибиотиков назначения, то, конечно, если мы назначаем колонистимулирующий фактор или ничего не назначаем, то, конечно, выигрыш на стороне тех пациентов, которые получали стимуляцию костного мозга, то есть применяли колонистимулирующие факторы и значительное снижение частоты нейтропении третьей-четвертой степени, снижение тяжести состоянии фибрильной нейтрепении и частота применения антибактериальной терапии у этих пациентов была достоверно достоверно ниже вот этот вот слайд я хотела продемонстрировать вам наши уважаемые пациенты лишь для того чтобы еще раз подчеркнуть этот слайд он понятен абсолютно для врачей Применять колонии стимулирующие факторы самостоятельно пациент не должен и не может, потому что применение, слишком раннее применение, и когда слишком поздно прекращается или начинается, он приводит к негативным ответам. Самим не надо применять колонии стимулирующие факторы, должен назначать только врач. Иначе мы при... состояние может прийти к негативному ответу, и вы не получите того результата, который, который бы хотел, хотелось быть. Поэтому, обращаю вас внимание, обязательно назначение терапии, сопутствующей терапии должно быть идти совместно с вашим лечащим доктором. При каких опухолях, при каких локализациях наиболее часто встречаются нейтропении, и на что нужно обратить, на какие состояния можно обратить внимание. Наверное, перечень локализации, который может быть, он намного длиннее, чем то, что перечислено здесь. Достаточно интенсивную химиотерапию сейчас мы проводим при многих режимах, при многих локализациях. Конечно, это и рак мочевого пузыря, это рак молочной железы, особенно неодевантная предоперационная химиотерапия, это и опухоли, со стороны женской половой сферы. Это рак легкого как мелкоклеточный, так и не мелкоклеточный. Безусловно, это пациенты с геремногенными опухолями. Это редкие опухоли, они составляют всего 1% от всех нозологий. Но эти опухоли, за них стоит биться, потому что их можно вылечить и добиться стопроцентного излечения. Так вот здесь интенсивные режимы используются достаточно часто. Часто используются интенсивные режимы при саркомах, как мягких тканях, так и саркомах костей И здесь профилактика, конечно, нетерпения, она достаточно актуальна. Рак поджелудочной железы, желудочно-кишечный тракт, опухоли, появляются интенсивные режимы химиотерапии, которые позволяют добиться хороших результатов, но проводятся они по показаниям. И особенно при сегодняшней ситуации, при той, которую мы переживаем пандемию COVID-19, применение сопутствующей терапии, профилактики нетерпении с помощью колонизации умывающих факторов становится очень актуально и а, как же определить как же определить как может быть пациент знать когда нужна профилактика нейтропения понятно что это конечно прерогатива доктора и доктор должен определять когда нужно профилактировать нитропинию, первое, на что мне хочется обратить внимание, конечно, это оценка риска фибрильной того, того цикла химиотерапии, который планируется с того режима. Можно разделить все режимы химиотерапии на три большие группы. Это низкий риск, средний риск и высокий риск, больше 20%. Кроме того, вот те пациенты, которые имеют высокий риск и режимы химиотерапии с высоким риском развития фибрильной нитропинии, Понятно, что им будет назначаться колонии умрющий фактор. А как быть, когда промежуточный риск? Так вот здесь нужно обращать внимание на факторы, которые повышают риск развития фибрильной тропении. И вот обратите внимание, какие это могут быть факторы. Это факторы роз, э, возраст старше 65 лет, это тяжелые сопутствующие заболевания, это анемия, недостаточное питание, это фибрильная нитропения в анамнезе, это отсутствие антимикробной профилактики, тогда, когда она показана. Это тяжелое состояние пациентов. Это открытые раны или раневая инфекция. Почему мы об этом говорим? Это дополнительные ворота для инфекции. Это проведение химиолучевой терапии. И это, конечно, цитопения, которая связана уже, то есть снижены показатели крови вследствие опухолевого поражения костного мозга. И мы уже касались сегодняшнего этого, этой темы. Мы все переживаем достаточно тяжелые времена. Работаем в условиях пандемии. Пациенты продолжают лечение. И, к сожалению, есть негативные последствия, это нерегулярность и лечение пациентов в связи уже с заболеванием COVID-19. Так вот здесь, конечно, лечить пациентов становится сложнее. Почему? Потому что, в первую очередь, мы должны взвесить все показания, взвесить риски и пользу от того, что мы хотим получить в итоге. Мы должны минимизировать осложнения, которые увеличивают риск присоединения вируса. Вирусной инфекции а как я уже говорила еще раз повторю под действием химиотерапии а, снижается иммунные силы организма и конечно здесь присоединение вирусной инфекции оно конечно имеет а, повышенный повышенный риск и следует сказать что всех пациентов наших можно разделить на Три категории в условиях пандемии. первые это те пациенты, которые нуждаются в немедленном начале лечения своего онкологического заболевания или продолжения противоопухолевой терапии, поскольку риски прогрессирования или смерти от основного заболевания выше, чем риск инфицирования от COVID-19. Есть пациенты, которым можно отложить терапию, то есть и пациенты, которые уже получили терапию и несколько лени, не имеют симптомов заболевания, и здесь проведение самой химиотерапии и осложнений, они могут превалировать над той инфекцией, которая может наслоиться и может создавать определенную угрозу для состояния пациента для дальнейшего для течения заболевания. Есть есть пациенты, которые находятся под наблюдением без признаков заболевания, без прогрессирования, и у них, конечно, следует и а, у, у, уменьшить количество визитов в центры и пров, проводить их можно удаленно, а мы, а, мониторировать пациентов посредством телемедицинских консультаций, телефонных звонков. То есть здесь, конечно, не требуется проведение лекарственной противоопухолевой терапии, которая снижает снижает наш защитные силы. И, но это все нужно решать, конечно, с вашим леч лечащим врачом, на что я обращаю ваше внимание. В настоящее время, если мы говорим о нейтропении, то в условиях пандемии COVID-19 применение колонии стимулирующих факторов оно имеет достаточно серьезное значение. И профилактическое назначение этих препаратов для тех пациентов, которые имеют риск нетропении, он уже риск может уменьшить до 10%. Там мы говорили, высокий риск больше 20%, а здесь уже снижается до 10%. И здесь, конечно... Следует отметить более удобное применение – это использование пигелированных форм колонистимырующих факторов, которые вводятся один раз однократно после цикла химиотерапии и становятся, конечно, более приемлемы. И, конечно, рассмотрение о профилактической антибиотикотерапии более усиленно в условиях, в условиях пандемии COVID-19. Если мы говорим о вторичной профилактике фибрильной нетропинии, то, конечно, те пациенты, которые уже, у которых уже была фибрильная нетрепения, они требуют и редукции дозы цитостатиков, как правило, и при последующем введении химиопрепаратов требуется профилактическая введение колоннестимулирующих факторов, особенно если риск повторного эпизода более чем даже на 10%. процентов. То есть, как правило, пациенты получают колоннестимулирующий фактор, если у них была уже фибрильная нитропения, и, повторяю, и, как правило, редуцируется доза цитостатиков. Конечно, происходит, как я уже сказала, изменение режима лечения, редукция дозы, и есть состояние, когда... Эти изменения, они нежелательны, особенно при тех локализациях, например, как лимфопроферативные заболевания, как гермогенные опухоли которые которые а, высоко а, чувствительны к химиопрепаратам, а, к химиотерапии, и а, в этих случаях нежелательно а, снижать дозу, чтобы не потерять эффективность лечения, тогда вторичная профилактика фибриллентропини с помощью колоницирующих факторов приобретает особую значимость. Особую значимость. И несколько вот, а, слов а, по поводу а, того, что сопутствующая терапия, сопроводительная терапия в настоящее время, приобретает все более значимое место в практической онкологии, и это поддерживается консенсусом международных клинических рекомендаций. Вот здесь представлены результаты международных клинических рекомендаций по поддержке терапии 2017, -2017 года и применение канонистимурирующих факторов, особенно... Предпочтение отдается более пролонгированным формам по сравнению с короткого действия, особенно в условиях сегодняшней пандемии, конечно, имеет, имеет достаточно большое, большое значение. И, повторю, для поддержания дозы интенсивности режимов химиотерапии, для профилактики фибрилентропинии у пациентов с десемиированным процессом пролонгированной формы они достаточно удобны и становится более актуальны для пациентов на сегодняшний, на сегодняшний день. Но, повторяю, короткого действия препараты также используются и имеют достаточно широкое, широкое применение. Ну, а в настоящее время, вы знаете... Идут не только исследования, но и в реальной клинической практике мы применяем сочетанную терапию, не только чистую химиотерапию, но применяются и таргетные, и иммунные терапии совместно. И вот здесь у этих пациентов применение колонии факторов, оно приобретает достаточно важное, важное место, имеет большое значение. И, подводя итоги всему сказанному, следует сказать, что, конечно, проведение адекватной противоопухолевой терапии, тогда, когда соблюдается интенсивность лечения, это способствует продлению и безрецидивной выживаемости пациенту, и общей выживаемости пациента, и, конечно, улучшению качества жизни всем тем факторам, на которые обращено наше лечение, то, что мы хотим добиться в своей реальной клинической практике. И, говоря о применении не колонистимуляющих факторов, а профилактики нейтропении, то, конечно, предпочтение идет с целью профилактики фибриллинтропении, лучше профилактировать, нежели, нежели лечить, лечить состояние. И колонистимуляющие факторы всегда применяются при высоком риске, при промежуточном риске используется только при наличии неблагоприятных факторов, о чем мы с вами говорили, это состояние пациентов, это сопутствующая патология и многие другие факторы. И предпочтительно на сегодняшний день применение пигелированных форм колонистимирующих факторов. Они, любой любой колонистемирующий фактор гемопореза, он вводится через сутки после химиотерапии. Ранее его применение не целесообразно. Короткого действия вводится ежедневно не менее 7 дней, а пролонгированного действия вводится однократно каждый цикл химиотерапии. еще раз повторяю, на сегодняшний день сопутствующая терапия, особенно по профилактике нейтропеней она приобретает ну, одно наверное из самых важных имеет важное значение в целом при сопроводительной, сопроводительной терапии и большое спасибо за внимание если будут вопросы с удовольствием отметь, с удовольствием ответим и думаю, что у нас пациентские еще школы будут и будут я думаю, что и в будущем на нашем форуме белые ночи мы надеемся, мы продолжим свою дискуссию и на следующих наших форумах. Спасибо.